запись. Итак, дорогие друзья, еще раз здравствуйте. Сегодняшняя наша видеовстреча будет записана для того, чтобы мы могли разместить ее в различных социальных сетях организации проект Кешер и организации областной молодежный центр. Калужской области. И вы сможете эту запись посмотреть повторно или предложить ее к просмотру вашим друзьям, знакомым, всем, кому пожелаете. Пожалуйста, будем рады. Ну что же, перейдем к теме и знакомству. Сегодняшний наш вебинар – это очередная встреча в рамках нашего нового проекта «Интересно о важном», который мы проводим в Калуге с июля месяца. В рамках проекта мы уже охватили несколько тем, и некоторые из них были связаны со встречами с медицинскими работниками, ну а некоторые, например, со спортом, культурой и творчеством. И сегодня в октябре, месяц, который э, является всемирным месяцем борьбы с э, онкологией молочной железы, мы э, тоже не остаемся в стороне. И мероприятия, по, э, мероприятия в этой сфере проходят во всем мире, э, в России, в разных городах, и... Э, Организация «Проект Кешер» — это та организация, которая еще, наверное, в мои 15 лет уже вела большую работу в этой области. И руководителем программы здоровья межрегиональной общественной организации «Проект Кешер» является Марина Константинова, которая сегодня нам и расскажет об этом большом деле, которое делаем мы с вами сегодня уже вместе. Спасибо большое, Юлечка. Здравствуйте, дорогие участницы и участники. Я рада приветствовать вас на сегодняшнем вебинаре, который называется «Здоровая мама, здоровая семья». Как Юлечка уже сказала, этот вебинар проводится совместно Калужской организацией, которая занимается поддержкой молодых семей, организацией еврейской, женской, с названием «Проект Кэшер». Кэшер в переводе с иврита означает «единение, связь». Вот вы видите, сегодня у нас реально происходит вот такая вот связь между различными городами, между различными организациями и между различными направлениями нашей деятельности. Сегодня мы на вебинар пригласили не только участниц из Калуги, у нас здесь представительницы различных городов России, активисты проекта Кэшер, наши друзья, которые заинтересованы вот в этой деятельности по сохранению, по поддержанию здоровья. И сегодняшняя наша тема посвящена вот этому месяцу, октябрю, особому месяцу, когда мы говорим о сохранении здоровья груди. Мы приглашали к нашему разговору онкологов, мы говорили с, со специалистами, которые связаны с мамологией онкологов. Мы будем еще с вами говорить с гинекологом на эту тему, и говорили уже. Сегодня у нас в гостях врач-невролог, казалось бы, Тема не совсем созвучная с гинекологией и с онкологией. Но, тем не менее, мы понимаем, что наша задача говорить о комплексном подходе к сохранению здоровья. И я думаю, что после сегодняшнего вебинара вы убедитесь, что все эти медицинские специализации связаны между собой. И очень важно, что на сегодняшней встрече присутствует врач-невролог Алексей Владимирович Аронов, который именно в своей части расскажет нам, взаимосвязи состояний неврологического свойства и здоровья, которое может привести и к онкологическим проблемам. Также для нас очень важно, что наша встреча проходит в период пандемии ковида на очередной волне, и поэтому я думаю, что очень актуальны сейчас вопросы постковида и различных неврологических состояний, которые происходят с людьми в результате этой новой сложной болезни – мы сегодня с вами охватим, и у вас будет возможность задать вопросы нашему доктору и по теме общего состояния, и по теме ковида и постковида именно в неврологическом аспекте. Но начать наш разговор я бы хотела именно с той темы, которую мы обозначили в самом начале, Это тема здоровья женщины, здоровья семьи, и связана вот эта тема с... Сохранением здоровья груди непосредственно. Мы понимаем, что здоровье женщины действительно это не только ее ценность, это ценность и здоровья, и сохранение благополучия ее семьи, ее близких, ее родных. И, к сожалению, статистика, которую вы видите на этом слайде, неутешительна. А рак молочной железы – это самое распространенное заболевание среди онкологических заболеваний в нашей стране. И опухоли молочных желез составляют более 19% от всех онкологических этимологий. А по смертности рак молочной железы занимает одно из первых мест в возрасте 40-55 лет. Но несмотря на то, что вот это достаточно такой еще молодой активный возраст, женщины не всегда вовремя диагностируют его. И именно вот получается, что в этом сегменте мы больше всего теряем женщин, когда они поздно диагностируют у себя это заболевание. А по всей онкологии среди мужчин и женщин рак молочной железы занимает второе место. Мы видим, насколько это оказывается распространенное заболевание. В России около 46 тысяч женщин заболевает раком молочной железы, но мы понимаем с вами, что сама по себе эта цифра абсолютная, она ну, является просто статистикой. Но когда мы понимаем, что за каждой из этих 46 тысяч женщин, которые получили этот диагноз, стоит ее семья, ее близкие, ее жизнь, мы понимаем, насколько важно, чтобы это заболевание было диагностировано именно на раннем этапе, чтобы ее выздоровление, прогнозы ее выживаемости, как ее жизни были достаточно благоприятны и а, очень печальная вот такая вот а, статистика говорит нам о том что последние пять лет новообразования стали выявлять более чем на 16 процентов чаще этому много причин и а, экология и ритм жизни и а, вот все что сопутствует а, каким-то сложностям в питании в нарушении Режима нашего бытия. Но э, очень важно, чтобы люди, особенно старшего возраста, обращали внимание на свою диагностику. И э, вот мы тоже на этом слайде видим такую цифру, что людей э, старше 50 лет риск заболевания рака молочной железы существенно вырастает. В общей группе заболевших люди старше 50 лет составляют 77%. И вот цифра довольно оптимистичная на этом слайде, она 64,2% диагностирования на первой и второй стадии. К сожалению, нам еще далеко до стран, у которых диагностика заболевания на первой и второй стадии составляет 90, 95 или 98%, а такие страны есть. Но за последние годы все-таки эта цифра подросла. Когда мы начинали работать много лет назад, Диагностирование заболевания на первой и второй стадии составляло менее 40%. Как мы видим, это сейчас цифра увеличилась, и это говорит о том, что и врачи, мы как общественная организация вместе делаем очень многое для того, чтобы люди приходили не тогда, когда у них уже есть проблема, а тогда, когда они могут увидеть свое состояние и как-то на него повлиять. Я хочу сейчас вам дать небольшую информацию о том, какие же диагностические процедуры включены в онкологический скрининг в Российской Федерации. УЗИ молочных желез, которое рекомендовано женщинам до 40 лет как основное направление диагностики, не включено в список диспансерной диагностики. Этот вопрос не раз поднимался, но врачи решили, что если его включают в список диспансерной диагностики, то люди могут надеявшись только на диагностику УЗИ, не проходить маммографию. И УЗИ – это достаточно информативная диагностика, но не единственная, особенно в возрасте старше 40 лет, она не является особо информативной. Поэтому для прохождения УЗИ нужно получить направление врача. То есть мы не можем просто согласно диспансеризации пройти это обследование. Мы должны прийти к своему врачу, к гинекологу, к мамологу и по показаниям получить направление на бесплатное проведение УЗИ молочных желез. Или же сделать это платно, это, это не возбраняется. А, у нас есть очень важный момент, что сейчас мамография включена в список битвансерной диагностики. все женщины в возрасте от 40 до 75 лет включительно, Могут выполнить маммографию обеих волочных желез в двух проекциях с двойным прочтением один раз в два года в рамках диспансеризации. Здесь никаких проблем в этой возрастной группе не возникает. Есть еще сейчас ряд э, диагностических процедур, которые могут… Э, помочь женщинам понять, насколько они подвержены раку молочной железы. И одно из этих обследований это определение онкомаркера рака молочной железы. Он тоже не включен в скрининг, больше применяется для анализа эффективности лечения или для того, чтобы у больных людей прогнозировать течение болезней, применение медикаментозного лечения, хирургического лечения и предотвратить рецидив. Но, тем не менее, можно сделать платный этот анализ на онкомаркер рак молочной железы для определения степени риска. Есть очень важное современное исследование, которое называется ПЦР-исследование на определение, генетических мутаций, вот они обозначены на этом слайде, и я хочу сказать, что по статистике одна из 800 женщин в России является носителем этого патогенного гена, вот этой измененной мутации. Такое обследование делается один раз в жизни. Женщина, сделала это обследование, понимает, есть ли у нее эта мутация и нужно ли ей более внимательно относиться к себе. Это обследование можно сделать как платно, по желанию, в лабораториях, которые занимаются платными исследованиями. Можно его сделать бесплатно, но для этого нужно получить направление на это исследование. Это направление, вот здесь на слайде вы видите, называется 0,57. И показано это исследование пациенткам, у которых уже был диагностирован рак груди или диагностирован рак яичников, или у них есть у родственников первой линии эти заболевания что тоже является а, группой риска для заболевания как рака молочной железы, так и рака яичника, потому что этот мутантонный ген влияет на оба эти заболевания. И, соответственно, вы можете, а, получив это направление, это обследование. Если вы захотите его сделать платно, то цена в разных лабораториях колеблется от 50 до 60 долларов в рублевом эквиваленте, естественно. И мы понимаем, что делая один раз в жизни это обследование, мы понимаем, насколько наша настороженность к этому заболеванию должна быть повышена. Я буквально вот несколько слов скажу о том, что именно в этом октябре мы делали для того, чтобы информированность наших женщин о проблемах заболевания рака молочной железы была более широк. Мы понимаем, что в пандемический период нам очень сложно проводить живые мероприятия, мы очень многое делаем онлайн, и особое внимание занимает информационная деятельность, которую мы проводим совместно с медицинским сообществом. В этом году мы... В очень большом количестве городов и учреждений провели вот такие вот информационные кампании для того, чтобы на плакатах и на флаерах разместить информацию о том, какой скрининг нужно делать женщине до 40, после 40, руководствуясь этими знаниями, чтобы женщины сделали шаги по своей диагностике. У нас эта информационная кампания проводилась в 10 городах, в различных учреждениях, в салонах красоты, в аптеках в магазинах, в центрах красоты и где много женщин и где есть много нашей целевой аудитории. Надеемся, что вот эти вот флайеры, эти информационные плакаты могут идти диагностику. Но кроме этого мы проводили и живые встречи, мы были инициаторами и сотворцами таких дней здоровья в пяти городах России. Мы видим, что медицинское сообщество отзывчиво отнеслось к этому вопросу. У нас в Курске, в Волгограде, в Кавказе. В Туле и в Твери проходили такие встречи, когда женщины имели возможность пройти диагностику, получив приглашение от нас, получив информационные материалы, сделать узи мамографию. И я хочу сказать, что есть очень высокий процент выявляемости различных проблем на ранних стадиях, которые требуют дальнейшей диагностики, коррекции, лечения. И отрадно, что это происходит именно на ранних стадиях, когда женщина сохраняет свое здоровье, и мы знаем, что рак молочной железы на 98% лечим, если он обнаружен на ранних стадиях. Мы проводили и онлайн, и офлайн мероприятия, вебинары. И вот один, одна из наших встреч сегодняшняя тоже вот войдет в эту обойму мероприятий, посвященных нашему месячнику сохранения здоровья груди. И у нас сейчас есть возможность учить второе мнение врача в сотрудничестве с благотворительным фондом «Семейная помощь» — это московские клиники «Семейная». Эта информация есть у Юли, у нашего представителя в Калуге. Эту информацию мы рассылали во все чаты, она есть у нас на наших страницах социальных сетей. Если у вас есть в вашем окружении женщины, которым нужна диагностика, консультация, второе мнение врача по поводу рака молочной железы, пожалуйста, если вы находитесь в экологии, обратитесь к Юли или к нашему региональному представителю Юли Завальной, которая с нами тоже поддерживает сегодня нас на этом мероприятии, или ко мне в личку, и мы организуем вам такую консультативную помощь. Вот это все, что я хотела сказать, как общий обзор статистики и наших действий по сохранению здоровья в груди. И я хочу передать слово нашему врачу для того, чтобы он говорил с нами в сфере неврологии, о том, что нужно сделать, чтобы сохранить свое здоровье и подойти к этому вопросу комплексно. Я прошу прощения. Угу. А, я... Чуточку дополню Марину, Марину статистику информацией именно о статистике нашего региона. Спасибо, и... Юлечка. Это очень важно поговорить о том, что в Калуге происходит и где можно пройти диагноз. В Калужской области в 2019 году в структуре женской смертности от злокачественных наобразований рак молочной железы составил 17,5%, что больше, чем годом ранее. И об этом... Неумолимо свидетельствуют данные Калуга Стата. И как ни грустно, смертность от этого заболевания выросла примерно на 5%. И насколько мне уже известно, то и последнюю, ну, вот в этом году уже информация о 2020 году тоже прошла с приростом примерно в 5% по сравнению с предыдущим годом. И это все несмотря на все усилия, наши с вами акции, наши компании, направленные на привлечение внимания женщин к данной проблеме. И, кстати, улучшение условий ранней диагностики в нашем регионе. Как уже говорили ранее, благоприятные прогнозы очень высоки, если вовремя диагностировать и начать правильное лечение. Так, Калужская область принимает участие в крупном российском медицинском проекте и реализуется программа Калужской области по массовому маммографическому обследованию женщин с целью раннего выявления рака молочной железы. По итогам проекта, стартовавшего в 2018 году, каждый год обследуется около 15 тысяч женщин в нашем регионе. А, обследование такое можно пройти бесплатно. А, также а, жительницы региона при подозрении на рак молочной железы проходят дополнительное бесплатное обследование и получают медицинскую помощь, если в ней есть необходимость. А, Сейчас, в двадцать первом году, в Калуге также проводится маммография выездными машинами специальными, и на этот год два адреса постоянной работы в городе Калуга запланированы. Для участницы из Калуги будет, возможно, полезно и важно знать, что возле Калужского областного клинического онкологического диспансера дежурит машина-маммограф. А Также такая машина должна находиться, не могу сказать, со стопроцентной уверенностью, возле Калужской городской клинической больницы номер четыре имени Хлюстина. Ну а результаты узнать довольно просто по многоканальному телефону, который предлагается в наших социальных сетях и СМИ региональных. Ну и, в принципе, как и Марина, могу сказать, что за 2019 год 74% случаев рака молочной железы у женщин в нашем регионе было диагностировано на ранних стадиях. 543 женщины в прошлом году взяты под диспансерное наблюдение, и число женщин, состоящих под диспансерным наблюдением в онкологических организациях, составляет более 6 тысяч человек. Это довольно впечатляющие цифры для нашего региона, и я думаю, что это еще раз напоминание нам с вами о том, как важно вовремя обращать внимание на свое здоровье. и Здоровая мама – это здоровая семья. Ну а сейчас действительно подошло время а, к разговору с нашим приглашенным специалистом, врачом-неврологом Алексеем Владимировичем а, Ароновым, который а, сегодня приглашен не случайно, а, как уже говорила Марина, комплексный подход, который а, очень важен сейчас, особенно в период пандемии, для а, тех, кто уже переболел ковидом, а, особенно Остро стоит проблема некоторых э, неврологических осложнений, в частности и для меня, друзья, головные боли, боли в спине, э, очень частые. Э, заклинивания, как их называют, да, а, то есть это резкие прострелы, которые приносят мучительную боль, и все это повод обратиться к врачу-неврологу, а вместе с ними приходит плохое настроение с этими болями, да? соматические различные неприятные состояния, которые как раз и могут приводить к тяжелым заболеваниям, в которых мы с вами хотим избежать. Поэтому, Алексей Владимирович, вам слово, пожалуйста, расскажите нам о том, какие наиболее распространенные сегодня проблемы и какие есть возможности предупредить или, может быть, оказать самому себе первую помощь. Алексей Владимирович, включайте ваш микрофон, пожалуйста. Ага. Здравствуйте, уважаемая Юлия Юрьевна, Марина Константиновна, Виолетта Коршунова. Те, кого я пока еще не знаю, кого-то знаю, вот. прошу меня извинить, поскольку у меня не готова презентация в виде слайдов, но я готов рассказать устно, рассказать то, что знаю, то, как умею работать с пациентами. Моя профессия, основная профессия – это неврология. В неврологии уже не первый год, уже 23 года, пожалуй, в этом году исполняется, в моей практической деятельности – я хотел начать с того, чем занимаются неврологи, в отличие от других специалистов. Современность требует не только профессионализма, но и приемной дифференциации. То есть появляются новые субспециальности. Вот неврологи традиционно занимаются заболеванием нервной системы. К этой нервной системе относятся центральная структура головного спинного мозга, периферическая, то есть нервы, сплетения, корешки и так далее, отходящие к внутренним органам кожи, к мышцам. Мы, как специалисты, занимаемся и автономной вегетативной нервной системой с ее соответствующими проявлениями, изменений. Мы лечим как остро возникающие состояния, ну, как скажем, инсульты, прединсультные состояния, так называемые приходящие нарушения мозгового кровообращения, так и хронические заболевания сосудов то, что относится к теме хронической шемии головного мозга. Мы лечим расстройство позвоночника то что э, называется э, сложным термином дорсопатии вот э, мы занимаемся э, как специалисты отвечать за самый главный орган в человеческом теле орган регуляторный это мозг мозг нам самим до конца неизвестен но то что мы знаем то с чем мы работаем мы э, я лично готов всегда поделиться потому что это актуальные темы. Э, Врачи, которые работают с клетками головного мозга, непосредственно неврологи, наши смежники, наши партнеры, врачи-психиатры, они занимаются такими состояниями, которые требуют правильной оценки психики человека. То есть мозг-то мозг, мы работаем с ним как с элементами, с нервами, с ядрами нервов, да. А психиатры занимаются теми расстройствами, которые не потрогаешь руками. Их можно увидеть, их можно оценить, их можно проанализировать. Специалисты, которые в последнее время выделяются в наших, собственно, в двух наших основных специальностях, ну вот неврологии в частности, это специалисты по деменциям, дементологи, по таким сложным состояниям, когда человек теряет постепенно или внезапно когнитивные функции речь, память, внимание, письмо, когда он не может строить программу поведения и не может, соответственно, отвечать за свои поступки. Специалисты – сомнологи, те, которые занимаются медициной сна. Есть вегетологи, специалисты, те же неврологи, но занимаются они в основном расстройствами регуляции вегетативных так сказать, проявлений. Вот. Не так уж редко, а, пожалуй, и часто встречается, особенно среди молодых, пациенток синдром вегетативной дисфункции. Его называют современным термином соматофорное вегетативное расстройство. Он проявляется паническими атаками, проявляется перманентными состояниями. Но как бы, мы как специалисты, понимая, что от нас зависит, стараемся ну, вот, разделять с пациентами ответственность за сам диагноз за понимание этого диагноза, поэтому, когда э, ко мне обращается, например, пациент, у которого явно расстройство психики, я стараюсь объяснить ему, что его врач, это все-таки психиатр. Вот, если расстройство на уровне вегетативных нарушений, я беру вас сам на себя или лечу как невролог, ну, гиполог, невролог, э, специалист на позвоночник и так далее. Вот в чем наша собственно разница. Это субспециальности. Можно смотреть на мозг с двух сторон. Со стороны его жалоб, на его заболевание. И тогда формируется традиционное представление, что вот жалобы на головную боль, жалобы на боль позвоночники позвоночнике, в других органах, а можно рассматривать со стороны нозологии, со стороны конкретных форм заболеваний. И трактовка разных совершенно состояний зависит от того, о чем мы говорим. Но для примера я скажу о, пожалуй, очень важном, актуальном для современности в процессе, процессе сосудистого заболевания, в инсультах. Существуют факторы риска инсульта. Это страшно, потому что это, как правило, инвалидизирует человека, и, как правило, многие, не разбирающиеся в первых признаках инсульта, начинают паниковать, начинают ну, искать помощи и теряют время, которое очень важно. Те факторы риска, на которые мы повлиять не можем, это возраст, это наследственность, это пол... С ними мы не можем работать как с факторами риска, а то, на что мы можем влиять, это модифицируемых фактор риска, это артериальная гипертония, это атеросклероз сосудов, это сахарный диабет, это избыточный вес, это отсутствие физической активности, гиподинамия. Это прием некоторых препаратов, которые могут формировать в организме предрасположенность к инсульту. Те же гормональные контрацептивы, если они принимаемые без назначения врача, они по неправильной схеме. Вот. Фактор риска модифицируем, на который мы можем влиять, это расстройство липидного спектра, состояние жирового обмена в тканях. Фактически мы много на какие рычаги можем влиять. Вот этим мы занимаемся вместе с кардиологами вместе с терапевтами, и акценты в нашей профессии зависят, конечно, от того, с каким конкретно видом жалоб, с какими симптомами обращается к нам конкретный пациент. То есть мы работаем в связке. Я хотел обратить внимание, что помимо основной моей специальности неврология, я практикую как мануальный терапевт. Вообще, ну, те, кто не знаком с особенностями специальности, думают, это человек, который делает что-то похожее на массаж. Ну, мы партнеры с массажистами, мы их, можно сказать, наставники старшие. Вот. Мы коллеги остеопатов. Разница между нами какая? Мануальные терапевты работают руками, от слова «манус» – рука, работаем с позвоночником, с суставами. Применяют для этого техники манипуляционные. То есть работаем мы, зная анатомию, знаем соотношение между суставами и работаем как, прежде всего, терапевты. Остеопаты, наши коллеги, тоже доктора, врачи, специальность такая существует, как специальность в реестре специалистов, занимаются они интегративной медициной. Они работают и с телом, и с духом, и с мыслями, и подходят комплексно. Ну, есть разная терминология, есть разные подходы. Общее у нас в наших профессиях то, что называется тело человека и регуляции процесс в нем происходящий. Вот. Мануальная терапия – это довольно сложная специальность, специальность, до которой есть определенные показания. Не каждого пациента можно взять как объект мануальной терапии. Вот. Показания к мануальной терапии – это невралгии механического характера, связанные с повреждением миров за счет компрессии, это нарушение осанки исправимые с помощью манипуляций. Это главные боли и первичные, и вторичные. Ну, первичные те, которые развиваются по причинам самостоятельным, вторичные, которые зависят от других причин. Вот. Плоскостопие, другие некоторые состояния. Противопоказанием от терапии можно назвать онкологические заболевания, о которых, вот, в частности, говорила Марина Константиновна. Это действительно очень важно не пропустить. Вот. Это повреждение позвоночника за счет травм. Это <смех> инфекционные заболевания, которые могут давать картину болевого корешкового синдрома. И поэтому необходимо разобраться, прежде чем назначать какую-то практику, какую-то технику, какой-то режим нагрузки на позвоночник или на сустав, прежде чем проводить манипуляцию. Вот. Я хотел остановиться на... <смех> Некоторых профилактических мерах, которые нужно выполнять, когда человек чувствует себя заболевшим. Надо, во-первых, оценить для себя, принять для себя важную характеристику жалоб. Надо сначала, прежде чем идти к врачу, к неврологу, определиться, что же человека беспокоит. Как правило, приходит чем. Головная боль. Когда приходит человек подготовленный, с ним легче говорить: не терять ни его, не свое собственное. Да? Когда человек приходит с оценкой своих состояний, он должен оценивать так, где появилась головная боль, в какой области головы, какая интенсивность, сколько времени она длится, часто, редко, насколько интенсивные сопутствующие жалобы, головокружение, нарушение зрения, насколько это тревожит пациента. То есть сформулированная жалобы облегчают работу. Вот. Да, это тонкости, но это важно. Ну, в любом случае, вот задача наша как специалистов разбираться и помогать человеку настроить то, что самостоятельно настроить не может. Научить человека настройки, научить человека регуляции без применения лекарственной терапии может врач-психотерапевт. Есть разные методики психотерапии. Мы вместе с коллегами-психотерапевтами работаем, например, с снотафорными расстройствами, с периодическими паническими атаками с помощью когнитивно-поведенческой психотерапии, используя ее технику. Для нас, для меня лично, считается наиболее такой универсальной. Вот. Что я хотел еще, общем-то, пояснить. Молодеть заболевание неврологически. То, что раньше считалось прерогативы пожилого возраста, а пожилыми у нас считают, как известно, были старше 65 лет, становится молодым Остеохондроз, как морфологическое изменение позвоночных дисков, как, не как даже заболевание, вообще не считают заболевания, а как естественное старение дисков, уже стал являться в возрасте подростковым. То есть уже девушки в 12-14 лет приходят, жалуются, делают снимки. На снимках видим признаки дископатии, повреждения дисков. И вроде бы все понятно, оказывается, не все. То есть наличие самого по себе изменения на рентгенограмме, на компьютерном томограмме еще не объясняет клиническую картину. То есть можно иметь на рентгенограмме или на компьютерном томограмме пролапс диска, выбухание диска, например, да? Вот. Но боль в позвоночнике совершенно, может быть, с ним не связана. Вот. Немало таких симптомных и малосимптомных проявлений, которые нужно оценить с помощью анализа. То есть необходимо применить, помимо опроса, осмотра, специфический неврологический профиль обследования. То есть проверить рефлексы с помощью неврологического молоточка. Необходимо оценить органы чувств с помощью, например, Батареи тестов на запахи, такое существует. Кстати, запахами занимаются не только специалисты лора, занимаемся все мы неврологи. У нас есть обонятельный нерв, который повреждается не так уж и редко. Теперь мы с этим сталкиваемся чаще в связи с постковидными нарушениями, когда человек теряет нюх. Вот. Мы используем ну, в разной степени, в разных случаях, батареям когнитивной оценки, то есть специальные опросники, шкалы. В ряде случаев человеку нужно помочь, чтобы долго не терять время на его обследование, необходимо дать батарею тестов на когнитивное снижение. Например, у плохо работает память, да как проверить, насколько она плохо работает, насколько человек сам это все понимает, что это валидизированные такие, скажем, информативные шкалы. Даем человек заполняет, после заполнения этой шкалы можно уже конкретно беседовать, зная, на что мы рассчитываем, что мы планируем услышать или увидеть. Вот так мы работаем. Ну, что еще можно пояснить? Значит, важно соблюдать правила профилактики. Во многом профилактика неврологических заболеваний, она однотипна, поскольку основой профилактики является раннее выявление жалоб. И раннее выявление тех патологических состояний, изменений образа жизни, которые человек, в общем-то, невольно или вольно проявляет. Ну, необходимо ограничить себя от вредных привычек, от вредных контактов, от контактов, которые приносят тревогу, страх. Есть такое понятие информационный голод, есть такое понятие информационная насыщенность. Когда человек попадает, а по-другому это называется в лапы интернета, в интернете очень много непроверенной информации. Информации, требующей ну, как минимум трезвой оценки. Это касается самых серьезных сейчас актуальных проблем. Можно много услышать о ковиде, то, что не является ну, собственно правдой. Ковид вот. действительно повреждает, он действительно опасен. Вирус ковида, ковида-19, он имеет последствия. К сожалению, пока мы мало о нем знаем, но в то, что мы знаем, укладывается в картину так называемого острова ковида, инфекции, которую мы врачи лечим либо в стационаре, либо амбулаторно. Есть так называемые продленный ковид или лонг ковид. Это состояние, которое проявляют с астении, слабостью, потливостью, состояние, которое пациент или пациентка называют словом «туман в голове». Этот туман сохраняется несколько недель даже месяцев после острого состояния, острого ковида. Пока не так уж много мы можем сделать, поскольку мы не так хорошо знакомы с этими состояниями, но можем. можем. Мы должны просто выявить причину этого состояния, оценить интенсивность этого изменения и, что называется, готовить профессионального пациента. И этот, эту установку, это понятие я услышал не так давно, давно у одного своего коллеги. Он сказал мне так, знаешь, говорит… Все же знают, кто такой профессиональный педагог, профессиональный юрист, профессиональный воспитатель, знают, кто такой профессиональный доктор. А кто, знаешь, такой профессиональный пациент или пациентка? Я говорю, слушай, а что это такое, правда, не знаю. как. А это, он сказал мне, такой тип мышления, который помогает быстро разобраться в проблеме, помогает воспитать человеке серьезное отношение к своему здоровью. Это человек, который понимает... Азбычные истины. Кстати, я всегда не стесняюсь повторять простые вещи простым языком для пациентов. Именно азбычные истины. Гулять на свежем воздухе, вовремя ложиться спать, длительность сна соблюдать, длительность работы и отдыха, чередование нагрузки и релаксации. Это же банальные вещи, которые должны быть в так сказать, установкой человека. Вот. Иногда очевидно становится вот обыденным и профессиональный пациент уже эти вещи понимает он приходит с вопросами которые можно считать осознанными он приходит не просто вот у меня где-то что-то болит где-то что-то беспокоит а уже знает да я соблюдаю правила или их не соблюдаю или я хочу исправить э, сказать в себе что-то есть конечно люди которые с возрастом ну, ну, не научились формулировать задачи перед доктором не научились да и не смогут, наверное, учиться серьезно относиться к своему здоровью, но мы-то ведь делаем то, что от нас зависит, мы жизнь-то не исправим, то, что есть, то уже есть, что родилось, то родилось, правильно. Мы хотим научить пациента быть ответственным по отношению к своему здоровью и к докторам, с которыми он работает. Работа должна быть совместной, работа должна быть обоюдно интересной и, я считаю, что обоюдно продуктивной, прежде всего, продуктивной. Если доктор что-то не знает, наверное, справедливо сказать, что он знает, но не все. И, а что можно знать все? Даже разбираясь в мозге, я совершенно недавно узнал интересную вещь. Кстати, хочу вот вам тоже рассказать. Известно, что головной мозг имеет ткань, нервные клетки, нервные структуры в виде проводников, нервные пути. Есть связи между нервными клетками. Но как бы традиционно считают, что в мозге нет лимфатической системы. Совершенно недавно, в 2012 году, была открыта G-лимфатическая система или глимфатическая система, которая является дренажной системой мозга, которая является очень важным, практически малоизученным компонентом структурным в мозге, в головном мозге человека и млекопитающих. У обезьяны она есть, у собака она есть, у мышей она есть которая работает как вспомогательный, а в основных, в большинстве случаев помогает мозгу не заболеть болезнью Альцгеймера, болезнью Паркинсона. Мы же знаем, что эти болезни пожилых людей, они очень плохо лечатся. А в чем дело? Дело в том, что в мозге это структура самоочистки. Работает эта структура за счет маленьких-маленьких микротрубочек которые располагаются между нейронами в области астроглии. Существует система насосов, ну, говоря бытовым языком, которые помогают прокачать межклеточную жидкость в ликорную систему, то есть в зону традиционно, где у нас находится спинномозговая жидкость, и вывести ее белки значит, вредные из клеток мозга, очистить мозг. Интересно то, что эта система глимфатическая работает ночью, в фазу медленного сна. И если человек плохо спит, он, в принципе, другими словами, может вполне себе получить прогрессирование болезни памяти. Он может быстрее постареть. он превращается, в общем-то, ну, в больного человека досрочно. Вот. Есть пока что данные, анатомические данные об этом, вот называется так система глимфатическая. То есть загадки мозга, они... Довольно интересная. Вторая загадка для меня лично была, специалист, вроде практика, да, такая, что в ткани мозга найдены клетки, отвечающие за эффект плацебо. Мы знаем, что плацебо – это эффект пустышки. Но если разобраться и проанализировать ситуацию, и взять наши атласы, Наши традиционные атласы, на которых мы учимся в институтах, да, посмотреть на картинки, то мы увидим, что картинки-то нарисованы и разрешение этой картинки, ну, миллиметра, ну, два может быть, да? А дальше, дальше, глубже, как? И вот с помощью специальных нейросетей, с помощью специальных техник исследования обнаружены, обнаружены клетки, которым пока что нет прямого названия, но морфологически они идентифицированы. Это клетки, отвечающие за эффект, ну, пустышки, эффект, может быть, убеждения, как его называют, эффект внушения. Вот, вот так. Вот. Клетки мозга есть, кстати, тоже интересная вещь. Не всегда это узнаешь и не везде это прочитаешь. Клетки, которые отвечают за образование новых клеток мозга, они находятся в районе глубинных отделов мозга возле водопровода. Есть такой участок мозга возле третьего желудочка, которые при необходимости э, начинают расти. И э, самое главное, свой клеточный состав, они являются как бы стволовыми клетками для мозга, переносить другие зоны. Начиная из глубины, они просто мигрируют медленно с помощью э, значит, своего аппарата передвижения. Там есть псевдоподии, такие, ну, грубо говоря, лапки, э, между клетками потихонечку, потихонечку, значит, э, попадают в зону повреждений и восстанавливают себя. Вот. это медленный процесс, но этот процесс-то открыт, он существует. Вот сколько мы, казалось бы, знаем и не знаем о мозге. Вот. профилактика неврологической патологии зависит, конечно, от типа этой патологии. Вот в чем профилактика повреждений позвоночника. Основная задача, напоминаю, это знать, что осанку и сам позвоночный нужно нести, его нужно беречь. О нем нужно думать прежде всего, потому что это основа. Во-первых, в позвоночнике находится спиной мозг. Чем более повреждаем, чем более изменим позвоночник, тем естественно, защитный каркас для спинного мозга, он будет слабеть. Он просто будет слабеть. То есть мы сами себя разрушаем. Поэтому ось спинного мозг, он заложен на позвоночнике не просто так. Позвоночникам заниматься настроенного детства, заниматься упражнениями. Индивидуальную программу гимнастики можно согласовать с специалистами. Этим, собственно, занимаются инструктора врачи ЛФК, и мы неврологи, мануальные терапевты. Мы можем подобрать индивидуальную программу для сохранения изменений позвоночника. По крайней мере, сохранить на том этапе, на котором это можно сделать. Понятно, что мы не восстановим то, что повредилось полностью, сто процентов восстановить мозг. И восстановить структуру позвоночника не получается. Но замедлить старение можно. Исправить некоторые, ну, скажем, человеческие ну, дефекты, да, грехи его собственные, да, его нарушения, осанки можно. Вот. Научить этому нужно. Вот. Следить надо за режимом сна, за режимом питания. Нужно следить за, том, за тем, о чем мы думаем и что мы говорим. Это безусловно так, потому что мысль, все-таки считается материально, поскольку сигналы, сигналы, формируемые внутри нейронов, они сохраняются. Расшифровать их непросто, но они есть. Эти нерасшифрованные записи. То есть то, как мы мыслим, то, как мы думаем, на молекулярном уровне имеют свои конкретные вот воплощения. Вот что такое нервная система и как с ней работать. Вот. если к этому относиться с пониманием и знать, что природа нам дала орган, который ей уже и защищен, и несложно представить себе, как трудно с ним работать, с этим объектом. Вот. Можно многое почитать в интернете, можно познакомиться с литературой доступной, но надо понимать, прежде всего, что мозг уникален для каждого человека, вот. и нужно это уникально сохранить. В чем роль женщины? Женщины детородного возраста, женщина вышедшая за период детородного возраста, в том, что она не просто женщина, она должна быть Матерью должна быть наставницей, но с рода лидером духовной семьи. Она должна быть примером для детей, которые, в общем-то, на нее смотрят. Для мужа, который должен тоже на нее смотреть, как, например, вот. у меня вот есть супруга, я, конечно, на нее смотрю, как на супругу, как на достойного мне помощника. Вот в этом смысл, почему я, собственно, обращаю внимание на неврологию женщин. Мужчины болеют, как и женщины. Мужчины умирают чуть-чуть раньше женщин. Из общей статистики это известно, сколько там в жизни мужчин и женщин. Но, ну надо же нас тоже беречь, нас же мало и мужчин мало, ну и женщин немного. Вот, вот о чем я хотела вам сказать. Спасибо большое, Алексей Владимирович, очень э, такой объемный рассказ, много чего для себя сразу вынесла, и, конечно, самое главное это э, Момент с важностью сна. Первое, что бросилось мне в глаза, это, ну, например, для меня, как для мамы троих детей разного возраста, и школьники, и малыш, это нехватка сна. Я думаю, что нехватка сна страдают очень многие, независимо от возраста. Может быть бессонница, я думаю, как вы уже говорили, есть проблемы с, со спиной у подростков, я думаю, что и со сном также есть проблемы у подростков. Так вот, на этой почве у меня возник вопрос. Можно ли чем-то еще компенсировать вот эту нехватку сна? Если можно, то могут ли это быть какие-то, ну, там, не знаю, витамины, что-то еще, что поможет вот как раз восстанавливать те функции, которые, вы говорите, работа вот по очистке мозга, которая происходит во время сна, да? То есть можем ли мы как-то помочь? Вот у меня нет возможности проспать больше 7 часов, хотя, ну, мне не хватает, да? То есть как могу себе помочь я? Как могут себе помочь другие женщины, находящиеся в аналогичных ситуациях, когда работали, семейные или дела, быт не дают возможности выспаться. Ну или просто сон не идет, просыпаешься среди ночи, лежишь и вот эта фаза длинного сна, медленного сна она не наступает из-за того, что голова полна мыслей и забот о, о, о следующем дне. Я вас понимаю, значит, тема она актуальная, тема действительно непростая, поскольку каждый по-разному не засыпает. У нас же ведь есть три важных вещи, которые нужно для себя прибить, что нарушено время бессонницы. Есть понятие засыпания и нарушение фазы засыпания. Человек, может быть, и заснул бы, только ему некомфортно заснуть. И, может быть, проспал бы. Это первая фаза нарушения засыпания. Да, о ней мы говорим. Вторая ⁇ это глубина сна, длительность сна и качество самого сна. Третьей... Элемент, на который нужно обратить внимание, это фаза пробуждения, то есть насколько мы высыпаемся, насколько длительность сна нам достаточно. Ну, считается, что для лечения бессонницы или по-научному инсомнии необходимо разделить вот компонент нарушений прессомнических до момента быстрой фазы сна, да? оценить, насколько глубина достаточно сна, насколько человек поверхностно или глубоко спит. Вот. И насколько быстро он встает, насколько ему легко просыпаться и свежей головой, естественно, просыпаться. Для того, чтобы помочь заснуть, есть как бы тоже три простых совета. Первое. Нужно создать атмосферу для релаксации. Человек, когда шумно, ярко, громко и, и просто много дел, недоделанных, конечно, будет постоянно крутить в голове мысли, а как же мне это успеть доделать, чтобы все-таки снова выспаться и прочее. Здесь надо конечно, делить ответственность за проблемы с тем, кто должен еще ее решать. Если я, например, понимаю, что у меня есть дети, и с ними нужно заниматься, я прошу для того, чтобы мне заснуть, хотя бы какое-то время побыть, например, да? или бабушке или дедушке с ними ну, дать. Во-первых, это, это первый момент. По-настоящему есть второй компонент, на который прошу обратить внимание. Это, собственно, препараты для засыпания. Есть достаточно модный, известный, не новый, но уже достаточно известный препарат мелоксин. Препарат этот изначально создавался как биоактивная добавка, сейчас это уже лекарство. Лекарство на основе мелатонина. Мелатонин это вещество, как бы естественный гормон сна. Вот. У него есть как бы две основных задачи поскольку он э, формируется в организме, вырабатывается в организме в эпифизе, в железе мозга, он отвечает, с одной стороны, за окраску кожи, поскольку э, содержание мелатонина отвечает за, э, так, какой смысле, человек окрас, да? более светлый, более снувый, да? более темный вот, мелатонин. И э, э, с другой стороны, отвечает за сон. Вот Это парадокс удивительный. Значит, если э, у человека бессонница, бессонница не менее чем полгода, он сам это понимает, не просто думает, что он не спит, на самом деле он спит, но спит плохо, с трудом, вот. то надо восполнить дефицит этого мелатонина, потому что без мелтонина, вырабатывая внутри организма, мы просто не заснем. Механизм засыпания построен как? Есть так называемое понятие давления сна. Чем больше накапливается концентрация веществ снотворного характера, идентифицировано немного из них, вот мелатонин их запускает. Но вот эти молекулы, которые тормозят вертикулярную эм, формацию мозга, возбуждающую часть сетчатую формацию, вот эти молекулы, эм, накапливаясь, вызывают потенциал эм, покоя. В клетках мозга тормозятся процессы активности. То есть на молекулярном уровне э, необходимо восстанавливать процесс. Когда человек пьет снотворное, он действует по-другому. Он блокирует рецепторы в клетках мозга, которые должны быть активированы. Он просто выключает. Ну, по существу забивает, это все равно, что попытаться открыть дверь, когда там вставлена ключ. Второй ключ туда не влезет. Получается, как бы, подход разный. Собственные препараты вот, для засыпания, это вот такие, как мелатонин и его аналоги. Торговое название мелоксин, я не знаю, стоит ли я говорить о торговых названиях, я знаю, что тут как бы реклама, но название им все-таки сообщалось. Вот, препарат мелатонина. Их несколько. Лекарства, которые помогают заснуть, они действительно активные, но они влияют на процессы обработки информации в мозге, процессы, требующие очень хорошего подбора терапии. Да, наш знаменитый старинный препарат феназепам пить-то можно, но дело в том, что к нему привыкаешь и принимают его как снотворный препарат. Ну, скажем, не более двух-трех недель подряд. Если пить его больше, он перестает работать просто. Изначально, кстати, феназепам создавался не как снотворный, а как мириалаксан, как препарат для расслабления мышц. Его вовсе не задача была усыпить с помощью феназепама. Вот. это просто даже и не для этого создавался. Вот, а его более, так сказать, современные аналоги, или, вернее сказать, это новое поколение снотворных, так называемые препараты группы Z. И Маван, и Водал и запеклон, вот эти препараты, они требуют подбора. И поэтому они рецептурные. их требуется получить на них рецепт у врача, врача-невролога. Мы обычно занимаемся выпиской этих рецептов. Ну и, соответственно, подбирать по индивидуальной программе Заснуть надо помочь организму. Поэтому, первое, нужно засыпать в фиксированное время, постараться это сделать. Собственно, мелатонин как работает, если принять за 15, ну, до сна таблетку мелатонина, концентрации его достаточно будет, чтобы помочь заснуть, он помогает засыпать. Постараться нужно это фиксированное время. Почему выбрать? Потому что если человек будет ложиться в разное время, в мозге не будет происходить упорядоченная замены ритма. Ведь существуют же четкие ритмы сна. Четыре подряд фазы сна повторяют в течение ночи несколько раз. Но до пяти раз. Если человек будет будиться в одной из фаз этого сна, которые программируются и которые должны быть выполнены, тогда он будет страдать не просто бессонницей, он поломает систему усвоения информации. По сути дела, когда мы ломаем себе сон ночью, мало того, что мы не даем отдыхать мозгу, мы еще и нарушаем себе память. И структуры тонкие, которые зависят от этой памяти в мозге, они тоже ломаются. Поэтому не так уж сложно усыпить человека, как трудно наладить его структуру сна. Вот поэтому требуется понимание, что мы с ним, с этим мозгом, с этим сном делаем. То есть первое, нужно с, известные в чем-то вещи, да, помочь человеку зафиксировать время отхода ко сну, соблюсти правила отхода ко сну, то есть проветренное помещение, тихая, спокойная обстановка, привыкнуть к этому, потому что в мозге формируется шаблон засыпания. Мы ведь спим, собственно, в своей кровати, засыпаем на своей подушке, которая нам нравится. Стоит нам развернуться в другую сторону или лечь в другой комнате, не факт, чтобы заснем. Это ведь так. Поэтому шаблон засыпания стоит любого человека вот. Ну, второй момент. Если бессонница временная, на фоне стресса, значит, нужно бороться со стрессом. А если стресс очевиден, нужно просто прийти к врачу и посоветоваться, как быть, что сделать конкретно в моей ситуации, чтобы этот стресс как-то либо выключить из мозга, да, либо. Постараться его обойти, либо как-то адаптироваться к этому стрессу. некоторые вещам можно адаптироваться, чем суметь это сделать. Некоторые засыпают в наушниках, кстати, в которых звучит легкая, успокаивающая музыка. Даже, строго говоря, если так настроить человека, можно помочь ему заснуть ну, в достаточно шумной атмосфере. Ну, можно. Вот. Так что приемов… Алексей Владимирович, смотрю, что мы уже достаточно продолжительно находимся на конференции, и я предлагаю перейти к вопросам других женщин. Ну, а я для себя выводы сделала. Спасибо огромное. Большое спасибо. Извините. Самый не... вопрос. Можете Пожалуйста. включить ваши микрофоны и задать их. Спасибо большое, Алексей Владимирович. Здесь есть в чате вопрос, я вот его озвучу здесь спрашивает ваше мнение как специалиста по поводу массажной кровати Nuga Best. я отвечу на этот вопрос да, вот помимо стандартных наших удобных нам кроватей да, привычных, существует лечебная кровати. Nuga Best является такой лечебной кроватью, Единственное, что могу сказать так если у человека на такой кровати после проведения сеанса расслабляющий, так сказать позиционное такое, ну, когда человек просто расслабится и повяжет на кровати, комфорт появляется, он сохраняется в течение хотя бы двух-трех часов, методику можно советовать. Почему я так говорю? Потому что, ну, представьте вы себе, у человека есть спазмы в мышцах позвоночника. Эти спазмы в глубоких мышцах, сохраняясь, они будут формировать патологический паттерн, то есть они будут постоянно сигналить. И... Отдых мышцам будет не таким, как если бы это было после ручного массажа. Вот. ведь когда работаешь руками, ты всегда чувствуешь, где нужно расслабить, где нужно подтянуть мышцу, где нужно, значит, выровнять какой-то дефект. Вот. кровать это удобная тем, что она позволяет системно лечить. То есть человек ложится на кровать, да, он находится под действием силы собственной тяжести, значит, работают ролики. Некоторые кровати <смех> имеют еще нефритовый элемент, то есть там работает лечебные свойства камня, нефрита, есть тепло, которое формируется в результате нагревания вот нефрита, то есть, как я понимаю, тут комплексный подход к позвоночнику, но как бы вот сказать, что это всем подойдет, я не могу, это было бы неправильно. Вот. Надо, во-первых, если уж на то пошло, для себя принять, попробовать сходить значит, вот на презентацию, попробовать на ней поддержать. Но обычно так считается, если вот из практики, если человек минимум там, ну, 3-4 дня после проведения сеанса чувствует себя комфортно, можно продолжить эту терапию и, почему-то, вести ну, вот. курс. Вы да. большое. я да. думаю, тот, кто Мы задал ген, вопрос, так. получил ответ. Пожалуйста. Включайте звук, пожалуйста, если кто-то хочет задать вопрос, потому что в чате я не вижу вопросов. А пока люди настраиваются, я задам вопрос, вот, связанный с постковидом. Ко мне вот до начала вебинара обращались люди, вот, у которых есть проблемы с потерей обоняния. И иногда оно возвращается в каких-то очень странных форматах. То есть вроде обоняние вернулось, но пахнет все не так, как до того. То есть есть ли какие-то упражнения для того, чтобы ускорить процесс возвращения или какие-то медикаментозные рекомендации по этому вопросу? Или просто ждем? Я вас понял. Значит, смотрите, я могу сказать следующее. Ну, начнем сначала. Входные ворота для ковида в мозг – это обонятие анализатор. Это один из таких вот моментов, которые надо понимать. То есть входя в мозг, он имеет прямое нейротропное действие вируса, он может повреждать обонятельные эпителий, то есть то, что находится внутри носа. Это может нарушить регистрацию запаха. Но, как правило, ну, скажем так, в большей степени, я не могу сказать точно, в каком проценте, но он проходит обычным транзитом и попадает, соответственно, в ворота, в клетки мозга. И там уже делается упакостное дело, вызывает там воспалительный процесс. Вирусно обусловленный, аутоиммунный и так далее. Если повреждены клетки эпителия, которые регистрируют запахи, то может помочь обонятельная гимнастика. Собственно, я в свое время перенес дурацкий ковид, у меня было тоже нарушение обоняния. Я с помощью обонятельной гимнастики себе помог. Если же повреждены структуры обонятельной луковицы, обонятельный анализатор более глубоко, чем то есть внутри клеток, то там будет долго восстанавливаться. У некоторых за полгода, у некоторых за год Идет медленное, так сказать, восстановление. Я думаю, что восстановление клеток нервной системы при вирусном поражении в основном вероятно. В основном, в большинстве случаев это бывает. Но на этапе восстановления формируется так называемое ну, извращенное ощущение запахов. вот Гизосми еще называют ее. То, что анасмия, то есть отсутствие запаха в самом начале, это как бы один из ключевых симптомов вирусного поражения, понятно, анализатора. Это должно быть, поэтому к этому как к естественному пути, как к насморку, при, ну как бы, вот насморку, значит, воспаление слизистой носа. Вот. Что я конкретно делал, чтобы помочь восстановить нюх. Ну, во-первых, я создал себе батарею из ароматических масел. Я подобрал те запахи, которые я знаю. Ну, мы все знаем э, основные запахи, да, Но ну, кто там любит духи, может быть, отличают и духи, но я как бы знаю основные, да, запахи, мне их важно восстановить в первую очередь, потому что память работает, память этих, вот, обонятельная память работает, когда ее стимулируешь. Я брал под несколько секунд, по отдельности, каждый раз вдыхал, э, значит, из пробирки или вот еще там из флакончика этот запах. Э, запах я брал двух типов резкий запах и мягкий запах. Резкий запах это что? Это гвоздика. Резкий запах это кофе, это запах, ну, нашатыря в конце концов, да. Мягкие запахи это запахи духов, ну, яблонь, фруктов, фруктовые запахи, да, там, к примеру. Я первых читаю название, я вдыхаю и вдыхая несколько секунд я чередую запах Плюс uh, запах кофе. Мне нравилось, почему, во-первых, кофе перебивает запах, первый раз, который ты нюкаешь. Да? Во-вторых, он как бы не дает возможность избыточной информации обонятельной. Просто он выключает, потому что обонятельный анализатор работает методом включения-выключения. Он не может одновременно все запомнить. И более того, если больше трех запахов одновременно, получается каша. мозгу надо дать еще и возможность обработать эту информацию. Поэтому тренировка была четыре раза в день, буквально по пять минут поочередно 10 запахов. Не все у меня получалось зарегистрировать, но как-то пошло, пошло, пошло. В течение где-то месяца у меня не восстановилось. Вот. Так скажем. Какой интересный способ. Я думаю, что да, мы, с вашего позволения, его еще в письменном виде выложим для наших читающих а -а -а. участников группы Интересно всем. Да. Очень Интересная методика. Очень интересно. Ну, спасибо. спасибо. Еще один вопрос, связанный с постковидом. Вот спрашивает женщина 55 лет. Появилось покалывание в руках и ногах. Вот с чем это может быть связано? Является ли это проблемой неврологического свойства? Что нужно проверить? Я объясню. Значит, у нас есть рецепторы в коже, которые регистрируют определенные типы модальностей, ощущений, то есть как человек регистрирует у себя э, какие-то вот э, ну, вещи, да, с которыми можно спросить. Есть активные ощущения, есть тепло, холод, да? есть ощущения, э, помимо температурных, еще и болевые ощущения. Есть ноцицепторы, так называемые, болевые рецепторы, свободные нервные окончания. Но надо понять, что имеет в виду конкретная женщина. Я думаю, что ощущение покалывания, это симптом раздражения нервного аппарата. Это значит, что сигнал, который воспринимается, он означает сохранность рефлекса. То есть нерв собственно, сохранил. это можно сразу сказать. Если это вызывает дискомфорт психологический, нужно понять, что она имеет в виду. Может быть, это действительно формируется такая повышенная сенситивность, ну, или повышенная чувствительность что ли, человека. Это связано с расстройством вегетативной реакции. Это может быть проявлением ну, тревожного расстройства. Соответственно, нужно относиться к этому как либо к заболеванию нервного аппарата, либо как к расстройству вот, тревожного, может быть, депрессивного спектра. Вот, надо смотреть. Фактически человек должен понимать, что предшествовать откуда это может взяться. Ну, например, если человек спит неудобно, повернув шею на излом, если он, например, спит на неудобной подушке, рука у него под шею, то, естественно, будут сдавливаться нервные корешки, которые инновируют, по которым идет дальше импульс в руку, соответственно, будет не иметь рука. Если человек этого раньше не ощущал, а после ковида появились ощущения покалывания не менее, подразумевает, что это будет не один нерв, а как минимум несколько нервов, потому что ковид не может… Я лично такой умею, чтобы нерв изолирован, значит, вызывал мононейропатию конкретного нерва. Значит, это возможно начинается с постковидной нейропатии, такое бывает повреждение нервных структур весь очень тонкая. Для того, чтобы распознать, нужно, во-первых, уточнить начало, уточнить характеристики этого ощущения. И для того, чтобы дифференцировать, необходимо провести исследование. Это физиологическое. Такое возможно. То есть, Мне нерв... прислали уточнение, к какому специалисту нужно обращаться, и это происходит в состоянии покоя в руках и в По... ногах. Вдруг неожиданно Они... возникают какие-то болющие сигналы. Понятно. Значит, ну, скорее всего, все-таки надо подойти к неврологу, поскольку процесс как бы объясним больше с нашей стороны. Вот, мы можем назначить клинические анализы, как и любой врач-терапевт, посмотреть, не страдают ли, в общем-то, другие органы. Такое бывает при диабете, такое бывает при аутоиммунных заболеваниях разного типа. Ну, не будем пугать наших, так сказать, слушающих. Болезней-то много. Надо просто понять, что это не начинается болезнь, а это ощущение, которое имеет прежде всего естественное происхождение. Вирус, значит, вирус. Да, допустим, там повышенная сенситивность. Между прочим, это все можно достаточно быстро ликвидировать. Есть для этого и не лекарственные методы. Вот. Так что никто не говорит, что нужно подсаживаться на уколы и таблетки. Разобраться можно. Неврологи обычно первыми включаются в расстройство ощущений. Мы назначаем не только, что называется, уколы традиционного типа, как сосудистые, там витамины, это немножко не о том. Но прежде всего смотрим причину. И если эта причина заключается в нарушениях ощущений, Значит, мы будем тогда восстанавливать реакцию организма на эти ощущения. А если это связано с нарушениями микрокапиллярного кровообращения, там какие-то другие вещи, тогда мы, значит, лечим лекарствами. Там смотреть надо. Может быть, банально, человека не хватает магния, кальция. Не так работает щитовидная железа или паращитовидное железо. Вот. Бывают почки плохо работают. Ну, это редко, конечно. Хотя, конечно, вирус ковида проходит по всем органам. Он не неизолированно страдает, именно легкий или только мозг. Он, к сожалению, такой, что нам предстоит с ним побороться. Понятно, спасибо. Значит, это сигнал организма, на который надо обратить внимание, пройти и диагностику. Конечно, конечно это... а Вот еще есть вопрос в чате. Может ли последствием ковида быть пониженное давление? Постоянное давление было 110 на 70, а теперь часто 80 на 60. Знаете как, по одной жалобе, трудно сказать, связано ли это с последствиями ковида, или это самостоятельное течение, ну скажем, вегетативной дистамины. Человек же может иметь до заболевания ковидом расстройство, регуляцию, или наоборот, уже привык к такому давлению, это его конституциональная особенность. Он привык и вот с этим живет, надо разобраться. В принципе, ковид как заболевание непосредственно снижение давления не должно давать. Оно дает обычно отсроченные расстройства, ну, стойки с органическими симптомами. Ну, там, может быть, там, грубо говоря, слабость в конечности, может быть, нарушение там движений, может быть, нарушение чувствительности такой стойкой. Это может быть, нарушение памяти может давать, это мы уже убедились. Так, если серьезно, чем перенес серьезную форму заболевания. А так вот, вряд ли, я не думаю. Скорее всего, это одно из проявлений неполного восстановления после ковида. Так будем говорить. Это текущий процесс постковидный. Он может быть, ведь, понимаете, болезни как устроены. Они могут течь сами по себе. Ковид усиливает их проявления, а могут появляться в результате ковида. Вот поэтому нужно разобраться, развести эти два состояния. Тогда будет понятно, с чем мы работаем. Поэтому для этого нужны мы специалисты. Я не буду лукавить, но беречь надо и нас тоже. Нас мало. Вот. Мы будем беречь вас, уважаемые пациентки. И пациенты. Вот. Будем беречь, потому что наша такая работа. Вот. По крайней мере, вот, стараюсь сколько лет, пока что берегу и себя в профессии, и людей стараюсь беречь. Мне на самом деле приятно, когда от, нас, от меня конкретно есть конкретная помощь. Пусть не чисто, вот, допустим, научная, да, но чисто практически я помогаю, стараюсь помогать. Не умею, говорю, значит, идите к другому специалисту. Я знаю, кому лучше, советую, кому лучше обратиться. Поэтому посоветовать можно без проблем. Так, что... Спасибо большое. Спасибо. Я уверена, что сегодня ваше участие вот в нашей такой образовательной просветительской встрече, оно поможет разобраться людям в себе. И это тоже огромный вклад, который вы вносите вот в здоровье наших женщин. Это тоже очень Спасибо. важный момент просветительства. Спасибо большое. Ну, вопросы. Владимирович, я в свою очередь хочу поблагодарить тоже вас за такую полезную, важную, очень объемную информацию для участников сегодняшнего вебинара. И возникает вопрос, наверняка кто-то заинтересовался походом к вам для более глубокого изуч изучения своих сложностей со здоровьем в области неврологии. Где, как можно к вам а, попасть на прием, а, если это а, Калуга, то когда и куда можно обратиться? А, подскажите, пожалуйста. Я поясню. Значит, Основное место работы у меня в Подмосковье, это Щелково, да, Щелково. Значит, Я, в общем-то, принимаю, у меня есть прием в клинике эндохирургический центр города Калуга. Вот, можно записаться ко мне туда и попасть на прием. Угу. Отлично, спасибо большое. Я думаю, что для участников вебинара это будет полезной информацией, потому что действительно сегодня многие, перенесшие ковид, стали замечать все больше неврологических осложнений каких-то в работе своего организма. И, конечно, к такому опытному специалисту попасть будет замечательно. Спасибо огромное. Ну что же, если спасибо. вопросы еще есть, включайте ваши микрофоны. А если нет, то позвольте подойти к завершению нашей встречи. Спасибо и большое. Вопросы? Я не вижу вопросов, я вижу только благодарности в чате, и это замечательно. Я уверена, что все, кто услышал сегодня доктора, сделали правильные выводы, что к себе надо относиться внимательно. И большое спасибо вам, Алексей Владимирович, это действительно очень важно, что у нас есть такие помощники, врачи, и мы, как представители общественной организации, вот Юля, как представитель в данном случае, в двух шляпах и общественной организации и государственных структур, вместе с вами, такими лидерами медицинского сообщества, помогаем людям сохранить свое здоровье и вовремя обратиться за необходимой помощью. Я хочу Спасибо. сказать, что мы продолжим наши циклы встреч со специалистами. И 2 ноября у нас будет встреча с врачом-гинекологом Самары, и мы приглашаем активисток и участниц из Калуги, и наших представительниц из других городов. У нас будет анонс, и мы об этом еще скажем. И сейчас вот Юля проанонсирует еще одну встречу, которая будет инициирована именно нашими калужскими лидерами. А вас, Алексей Владимирович, я еще раз хочу искренне поблагодарить. Спасибо огромное. Было очень интересно, очень полезно и очень информативно. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо за понимание. Да, дорогие друзья, действительно интересно о самом важном. Сегодня мы с вами поговорили и продолжим наши встречи в цикле передач наших «Интересно о важном» в ноябре, в 20 числах. Мы снова встретимся с вами, приглашаем вас на встречу, которая будет посвящена достаточно сложной теме. Вот Алексей Владимирович поступает... Еще благодарности ваш адрес. Спасибо большое. Итак, друзья, в ноябре у нас очередная встреча. Она будет посвящена 16 дням против насилия. Вы все знаете, что сегодня это тоже остро стоящая тема, потому что ссоры с избы многие не выносят и страдают тихо. Поэтому мы эту тему будем поднимать. И говорить о ней для того, чтобы помочь кому-то выйти из тяжелого состояния для тех, кому это действительно может оказаться полезным. Ну что ж, друзья, и еще раз благодарю всех, кто сегодня присоединился к нашей встрече отдельно Алексея Владимировича за очень полезный и содержательный рассказ о проблемах в области неврологии. До новых встреч! Спасибо, что были сегодня с нами. Присоединяйтесь к нам каждый раз, мы очень рады вас видеть. Спасибо, Спасибо большое всем, всем здоровья. И э, мы обещаем быть профессиональными, грамотными пациентами, Алексей Владимирович. Здоровья Спасибо. вас берегите, вы очень нужны, нужны своим Спасибо. пациентам. Спасибо, Спасибо, всего доброго. Спасибо большое. Всем здоровья. Всего доброго, друзья. До свидания. До новой встречи.